Добрый день, я сегодня приехал на предпоследнюю консультацию. Меня зовут Петр Кончаловский. Я обратился в клинику достаточно давно, но не потому, что это затянулось, а потому что у врачей все бывает не совсем так, а я врач. И говорю со всей ответственностью, изучив эту проблему, безусловно, я обращался в другие места, узнавал что-то, и мой выбор пал на институт базальной имплантации, потому что мне стало понятно, и особенно понятно после первого же визита, когда вас первый раз встречают, любезно, что здесь все будет хорошо. Так оно, в общем, и случилось. Я направил уже сюда... Несколько своих друзей, которые абсолютно счастливы ушли с, готов... с красивейшими зубами гораздо раньше меня. Но я повторяю, у врачей все немножко не так идет, как у обычного пациента. Надо было подтачивать, надо было подделывать. Это абсолютно ювелирная работа со стороны э, Маргариты Михайловны. Э, это замечательное отношение главного врача Андрея Евгеньевича. И моя особая благодарность профессору Иде, который, собственно, меня и оперировал. Оказалось, я особо не боялся, но мы всегда боимся лечить зубы, особенно вспоминая там прошлые годы в Советском Союзе стоматологию, где доходил до того, что иногда... Я падал в обморок в этом кресле. Здесь все, конечно, по-другому. Я могу это оценить еще с медицинской точки зрения, хотя мало чего понимаю в зубах, будучи хирургом. Но, тем не менее, мне совершенно тут ясно некоторые вещи, что здесь очень дорогостоящая аппаратура, очень чисто, очень все делается вовремя, великолепная команда, все... Дисциплина. вы приходите, вы не ждете, если ждете, то три минуты, вы не теряете время, к вам очень внимательно относятся, потому что все ваши чаяния, вопросы, сомнения не отбрасываются, а разбираются вместе с вами. А результат такой, что ну, есть неприятный момент во время операции, когда вам делают анестезию, но это все терпимо, переживаемо, Дальше вы ничего не чувствуете И самое главное, что все очень быстро Вы на следующий день или даже в этот же день вечером нормально едите У вас нормальные зубы, пусть они временные, но они такие же красивые, во всяком случае, красивее, чем были у вас И поэтому абсолютный комфорт Вы можете жевать, пить, есть тот же вечер, фактически, если я правильно помню. Дальше вами занимаются, я повторяю, это ювелирная, труднейшая работа. Я ни разу... Да, это стоит достаточно дорого. Да, это... Эти деньги надо иметь, собрать. Но я ни разу, ни разу не пожалел о том, на что я пошел. Это... Очень, в общем, приятные визиты, на самом деле. Я уж не говорю о результате, когда вы, вот, я могу вам улыбаться. И это радует моих друзей, это радует мою жену, это радует окружающих, потому что вы совсем по-другому себя чувствуете. Спасибо.